Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Белыч, и сегодня мы поговорим о выборе SSD накопителей, ибо зачастую на вопрос как выбрать SSD я слышу что-то типа, главное чтобы была MLC память и M.2 разъем. Все, на этом свет клином сошелся в понимании многих пользователей. Ну что ж, давайте, собственно, будем разбираться, определять, где здесь миф, где реальность, что важно, что не очень. А в конце видео я приведу несколько примеров хороших, на мой взгляд, моделей. Итак, первое, чем отличаются SSD, это используемый разъем. По факту есть три используемых разъема. Это SATA старый добрый, М2 столь популярный и PCI-Express. И, соответственно, три формата SSD для них. Первое заблуждение при выборе, что нужно, прям необходимо брать SSD в формате 2 то есть одной плоской планкой, если, конечно, ваша материнская плата имеет такие разъемы. Мол, модно, стильно, молодежно и самое главное быстро, какой только дури не услышишь порой от людей. По факту дело обстоит так, что M2 разъем, что SATA, что PCI, это всего лишь разъемы, то есть гнезда, в которые втыкаются накопители. Они и вправду имеют определенную пропускную способность и, конечно же, у M2 скорости в 3-4 раза выше, чем у обычного SATA. То есть, например, пропускная способность SATA2 равна 375 Мбит в секунду. Эти разъемы использовались на старых платах. Современный SATA 3 имеет уже предел в 750 Мбит. M2 обычно ограничивается 3000 Мбит в секунду. Но все это, друзья, совершенно не значит, что конкретный M2 накопитель, который вы купите, сможет работать на таких скоростях. То есть то, что вы выехали на автомагистраль, где можно ехать со скоростью 180, не значит вовсе, что ваш велосипед вдруг станет гоночным болидом. На практике обычные M2 накопители с высокими скоростями чтения и записи а, то есть выше 1000 мегабит в секунду, стоит не так-то уж и дешево. То есть цена их в районе 100 евро за 250 гигабайт. Ну а более дешевые модели имеют скорости, не сильно отличающиеся от обычных SATA, то есть обычно не более 600-700 мегабит на чтение и запись. Ну и в дополнение моих слов, вот вам сравнение двух одинаковых SSD, но на разных интерфейсах. Как вы видите, разница между ними в районе погрешности. Используемый разъем приростов скорости не дает. Также стоит отметить, что на большинстве материнских плат использование М2 накопителей организовано таким образом, что он делит линии pci экспресса с портами SATA, SATA Express или разъемами PCI-Express. Первые служат для подключения жестких дисков и SSD. Вторые для подключения видеокарт, обычно вторую или третий, или какой-то иной периферии. Так что, когда вы втыкаете накопитель в разъем M2, вы автоматически лишаетесь пары портов SATA или возможности установить вторую, третью видеокарту, какую-то периферию и так далее. Потеря, конечно, сомнительная, но вот для некоторых людей, для майнеров, для тех, кто использует какие-то звуковые карты отдельные, да, там, Ethernet карты и так далее. И так далее. А для тех, кто делает Crossfire и связки видеокарт, это в некоторых случаях может быть критичным. Также, друзья, при покупке М2 накопителей важно помнить, что они бывают разной длины. От 42 до 110 мм, то есть 42, 60, 80 и 110 Соответственно, перед покупкой смотрите, сколько места есть у вас для крепления накопителя на вашей материнской плате. Обычно там есть болты, под ними надписи, то есть, допустим, 2242, 2260 и 2280. По этим надписям можно понять, какой максимальной длины М2 накопитель можно сюда поставить. Есть также накопители, подключаемые в разъем PCI. Но чаще всего это просто М2 накопитель, вставленный в плату перехода. Встречаются, конечно, среди них и действительно прорывные модели, например, SSD Optane от Intel, а, с новой технологией 3DX Point. Но поддержка новых Optane есть только на платах для новых процессоров Kaby Lake и стоимость такой памяти от 1 долларов за 1 гигабайт. Поэтому на них мы останавливаться не будем, выбор там, к слову говоря, невелик, поэтому если захотите накопитель на PCI, я думаю, что проблем у вас не возникнет. Итак, я думаю, выбор ясен. М2 стоит брать действительно, если у вас есть лишние деньги, на дорогой скоростной SSD. Хотя кому нужны такие скорости, опять-таки не совсем понятно. Но ну, а что касается SATA, то для всех остальных случаев, то есть порядка 95% остальных ситуаций, его действительно стоит взять. Его скорости, которые обычно упираются в потолок порядка 500 Мбит в секунду, для обычного пользователя более чем достаточно. То есть ее хватает для достаточно быстрой загрузки Windows, для работы с файлами, для быстрой загрузки игр, прогрузки каких-то уровней и так далее. Я уверен, друзья, что многие прошаренные из вас скажут: "Но ведь только m 2 PCI-Express накопители поддерживают протокол NVMe, дающий более низкие задержки при выполнении команды SSD накопителем". Да, это абсолютно верно, NVMe это хорошо, но с тремя оговорками. Во-первых, M2 не равно NVMe, лишь 40% накопителей на M2 обладают данной технологией, причем обычно не самых дешевых из них. Во-вторых, поддержка NVMe она началась в компьютерах в ближайших пяти лет, в отличие от SATA, который, можно сказать, уже вечный. Ну и в-третьих, что немаловажно, сокращение задержек, конечно, ускоряет работу накопителя, но прирост здесь не столь существенный, как был, например, по переходе с жесткого диска на SSD. И пользователь разницы физически может и не заметить. Хотя многие наверняка будут приводить в качестве аргумента тесты, в которых NVMe накопитель а быстрее САТО в 3-4 раза. Для них у меня есть очень хороший жизненный пример. Тесла ездит на электричестве, Жигули на бензиновом двигателе. Но согласитесь, что уверять, что Жигули столь медленны именно из-за бензина, это несколько бред. Также и тут данный протокол это просто протокол, и к качеству и скорости SSD он имеет лишь косвенное отношение. То, что действительно дорогие и скоростные SSD-накопители формата M2 зачастую имеют поддержку протокола NVMe, это действительно правда, но вот уверять, что любой накопитель с NVMe будет иметь скорости свыше 1000 или 2000 в секунду, это уже несколько глупо. Поэтому NVMe это конечно же хорошо, но не нужно гоняться за ним как за панацеей. Далее второй важный параметр при выборе SSD, который мы уже упомянули это скорость. Тут вкратце скажу две важные вещи. Первая скорость, указанная производителем, она не всегда подтверждается на практике. Многие пишут 500 мбит в секунду, по факту в тестах оказывается 300. Второе, что скорость указывается для операции последовательного чтения записи. Тут нужно понять, что данный показатель не дает четкого представления о работе SSD. В последовательном чтении и записи один из SSD может быть лучше второго. На практике, в реальных задачах, то есть при какой-то работе, все может оказаться с точностью наоборот вывод по второму пункту простой смотрите не только на то что написано в характеристиках ssd а также реальные тесты причем лучше всего смотреть тесты в реальных задачах то есть запуск операционной системы запуск игр архивация работа в приложениях и так далее и самое важное не забудьте что в любом случае даже самый медленный ssd будет по скоростям обгонять достаточно быстрый жесткий диск так что если у вас не хватает денег то берите ssd с любой скоростью прирост все равно вы заметите далее у нас третий важный параметр это тип памяти и тут опять таки я встречаю шквал непонимания со стороны пользователей на рынке сейчас представлены активно два типа памяти это TLC во всех ее вариациях то есть это обычная до там 3d nand и конечно же MLC память в которой уже проружали все уши да MLC память в теории намного лучше и самый важный ее плюс это большая живучесть то есть она способна выдерживать большее количество циклов записи стирания а типа SSD проживет у вас немножко дольше. Что же на практике, друзья? Хорошие тесты живучести делал портал 3D News, который тестировал SSD на убой. К слову, не думайте, что они одни такие умные, делали такие тесты, были и зарубежные ресурсы, и цифры в целом я вам скажу, что сходятся. Так вот, оказывается, что хороший SSD с TLC памятью, я имею в виду самую последнюю память, это 3D NAND от Samsung, может выдерживать просто петабайты перезаписи информации. Например, у 250 гигового самсунговского 850 EVA с TLC памятью 3D NAND, с любым количеством слоев для всех, кому интересно. Данный показатель, заявленный производителем, то есть тот срок, который гарантирует производитель, это 75 терабайт. На практике же оказалось, что данный накопитель выдерживает объем в районе 2600 терабайт. Давайте посчитаем, насколько этого хватит. Например, каждый день вы будете записывать 50 гигабайт информации. Хотя я, честно говоря, не могу сказать, кто может работать с таким объемом информации каждый день, кроме какого-нибудь глупого школьника, который каждый день ставит себя по одной игре и к вечеру ее удаляет. Ну или, соответственно, ярого фаната порнофильма в формате Blu-ray. Ну да ладно, 50 так 50. Контроллер SSD в свою очередь будет в несколько раз увеличивать объем перезаписи с учетом того, что ему надо чистить мусор и соответственно выравнивать износ накопителя. За счет всего этого даже в самом маловероятном случае в день на диске будет перезаписываться 500 гигабайт информации. Несложно посчитать, что даже при таких маловероятных обстоятельствах накопителя хватит примерно на 14 с лишним лет. Нехило, не правда ли? Тут и оно, когда начинаешь разбираться, понимаешь, что ресурса качественного TLC накопителя, например, на памяти 3D NAND, более чем достаточно для повседневного использования. Да, конечно же, тот же самый SSD, но с MLC памятью, например, Samsung 850 Pro, он насиливает в три раза больший объем перезаписи. Соответственно, 850 Pro, по тем данным, которые я видел, выдерживал 9 петабайт. Но возникает вопрос, зачем оно вам нужно? С учетом того, что большинство пользователей раз там в 5-10 лет исправно меняют все ПК, потребность в работе SSD свыше данного срока, это в 99% случаев просто отрата денег на ветер. Многие могут мне сказать, что различаются они по скорости. Да, действительно, если мы сравним Samsung 850 EVO и Samsung 850 PRO, то по скорости они отличаются. Однако они отличаются также и по цене. Если вы будете сравнивать два накопителя, один будет на TLC памяти, другой на MLC, и они будут в одном ценовом сегменте, то вовсе не факт, что MLC будет лучше. Потому что, как вы понимаете, показатели скорости, они зависят не только от типа памяти, но и от самого SSD, того, какой контроллер в нем установлен, его прошивки, его кэша. Соответственно так далее и тому подобное Итак, вывод здесь на самом деле простой Смотреть нужно не на то, какая память у SSD А на показатели конкретной модели Потому что говна и отличников хватает как среди MLC, так и среди TLC накопителей Сейчас TLC накопители с памятью 3D NAND Они в принципе очень сильно приблизились по всем своим показателям к MLC -шным накопителям Поэтому выбор не должен основываться только лишь на одной памяти вы спросите ну а как же тогда отключить хороших ребят от плохих какие возможно фирмы хорошие а такой подход к выбору также ошибочен друзья объясню на примере когда Samsung делал накопители 750 Evo, они были очень даже хороши затем вышли 840 которые были отчасти провальными они имели серьезные проблемы с деградацией со временем скорости чтения ну и наконец сейчас продаются 850 которые являются Наверное одними из лучших и самых оптимальных SSD на всем рынке по соотношению цены, живучести и качества У Crucial та же история После удачного MX100 MX200 был не самый, скажем так, лучший MX300 Сейчас вот вышли MX500, вроде пока отзывы хорошие и цена его радует были в истории SSD более интересные случаи. Например, очень многие покупают SSD-накопители от не самых известных брендов. Интересный случай был с Intensio Top. Это мелкая фирма, которая лишь вышла на рынок, но сделала на самом деле фурор. Первые модели диска за минимальную цену были просто замечательными, но спустя какое-то время компания сменила начинку диска и в итоге пользователи, вдохновленные отличными отзывами и обзорами, словили кота в мешке. То есть, скажем так, два одинаковых накопителя показывали совершенно разные результаты. Как итог, выбирать по брендам не лучшая затея. Потому что большинство фирм, как вы понимаете, они производят SSD на базе чужой памяти и чужих контроллеров. Поэтому не совсем известно, что в очередной модели засунет в устройство тот или иной производитель. Единственная фирма на текущий момент, делающая SSD полностью на своей базе, это Samsung. Вот такая вот у нас сегодня реклама Samsung. Ну тут я уже не виноват, пусть у фирмы задумывается о своей компонентной базе. Я бы советовал вам выбирать SSD лучше смотря на обзоры конкретной модели, чем являться фанатами фирм. А хотя Samsung является неплохой фирмой, но я ни один SSD накопитель их не, не куплю, не увидев его каких-то подробных обзоров, тестов и так далее. А, ну и собственно последний важный параметр, который отличается от SSD, это конечно же размер диска. Сколько нужно в граммах. Все зависит от того, для каких вам нужен он целей. Скажу на личном опыте, что все, кто орут, что под операционку достаточно 64 гигабайта, они в целом правы, но придется ужиматься. Если у вас много программ, большой файл подкачки, и вы храните часть файлов на том же SSD, на котором стоит ось, то вы постоянно будете испытывать нехватку места. Для операционной системы оптимальный объем, как по мне, начинается от 120 гигабайт. Что же касается игр, а многие нынче берут SSD для них, чтобы быстрее загружались, чтобы было меньше тормозов, связанных с подгрузкой текстур во время игры, а соответственно с дисковую оперативную память, то тут прикидывайте, из расчета одна игра 50 гигабайт. То есть 500 гиговый SSD, это можно сказать, что минимальный объем для заядлого геймера, буквально на 10 игрушек. Ну и напоследок, друзья, поскольку я понимаю, что после данного видео у вас все больше возникло вопросов, вы еще больше стали бояться выбора SSD, я приведу вам несколько, на мой взгляд, очень хороших моделей. Нет, друзья, я, конечно же, мог вам рассказать еще про контроллеры, чем они отличаются, про деградацию SSD, про уборку мусора, про количество слоев 3D NAND TLC памяти, но процедуру выбора накопителя вам это не упростило бы, а наоборот усложнило. Да и лекция вышла бы где-то на час с лишним. Поэтому лучше предложу вам неплохие варианты, а вы выбирайте уже по своему кошельку. Итак, начнем с SATA SSD. Первое место в списке это опять-таки Samsung 850 EVO. По соотношению цена-качество оптимален, хотя дешевым его не назвать. Он у нас, так скажем, средничок, то есть если у вас а, средний бюджет, то это, в принципе, выбор для вас. У меня таких три штуки на 128, 256 и 512, и хочу вам сказать, что он у меня прошел сквозь огонь, воду и медные трубы, даже разряд тока получал и хоть бы хны, в принципе, остался жив на самом деле я встречал людей, у которых была та же ситуация Если вы считаете, что данный накопитель для вас недолговечен То, пожалуйста, 850 Pro Он уже дороже, при этом будет долговечнее в 2-3 раза На памяти MLC 3D NAND То есть это последнее, что в принципе придумал современный мир Наравне с Samsung я бы выделил Crucial MX500, ну а из дешевого сегмента это SSD накопители от фирмы SmartBuy, например, Ignition 4. Если хотите побыстрее, то у Samsung есть 960 Evo и 960 Pro. Разница опять таки в долговечности памяти. Они уже на M2 разъемах и обладают значительно большими скоростями. Из аналогов я бы выделил Toshiba OCZ r rd 400 Plextor M8. PE и конечно же Kingston KC1000. Ну и, наверное, Corsair MP500, его порой можно урвать в том же Computer Universe, где обычно я покупаю, с хорошей, в принципе, скидочкой. Так что, если вам будет интересно, загляните, ссылка на магазин, а также код на 5 евро скидки будут в описании. Вот, собственно, и все, друзья, с вами, как всегда, был Белыч, надеюсь, что видео вам понравилось, если это является таковым, то нажмите на лайк, подпишитесь на канал, ну и также делитесь видео с друзьями, быть может, для них это будет тоже интересно и познавательно. Всем еще раз спасибо и до новых встреч!